И, кстати, еще один нюанс вот э, про тех, кто у кого не хватает денег. Есть такая фишка, что деньги приходят под запрос. Пока вам не надо, то есть пока вы не спланировали конкретную цель, пока вы не спланировали конкретную покупку, денег не будет. То есть вам нужно прям не просто захотеть, а вот ну, искренне захотеть и начать планировать. И только тогда, не знаю, называйте это магией, там, как это только не называют, только в том случае начинают, ну, находятся люди нужные, Находятся возможности, находятся идеи разные. Только когда вы действуете в направлении цели, когда вы просто захотели и забыли, ничего не получится, точно. однозначно. Может быть получится, может быть и не получится, если вы начинаете действовать. Но точно не получится, если вы не действуете. Все очень просто, простая логика. Либо другой вариант. Если вы действуете бесконечно много, рано или поздно получится все равно. Вот и все.